Приветствую! Семья канала Немиркин. Мы хотели бы напомнить нашим зрителям, что признаки депрессии, обсуждаемые в этом видео, не должны использоваться для диагностики депрессии. Если вы или кто-то из ваших знакомых борется с депрессией, пожалуйста, обратитесь к специалисту по психическому здоровью, который сможет вам помочь. С учетом сказанного, давайте начнем. Бывали ли у вас дни, когда вам хотелось только лежать в постели и ничего больше не делать? Хотелось просто лениться и не беспокоиться о своих обязанностях? У каждого из нас бывали такие дни. Все мы время от времени чувствовали себя ленивыми, немотивированными и невдохновленными, и это нормально. Но мы живем в таком гиперконкурентном обществе, которое настолько сфокусировано на достижении успеха и богатства, что это заставляет нас чувствовать внутреннюю вину за то время, которое мы тратим не на продуктивную работу. Когда вы перетруждаете себя до изнеможения и имеете дело с хроническим стрессом, это неизбежно оказывает негативное влияние на ваше психическое и эмоциональное здоровье. Но что, если дело не только в этом? Что если ваша лень – это нечто большее, чем просто чувство усталости? Вот шесть тревожных признаков депрессии, которые являются чем-то большим, чем просто лень. Первый – вы не можете себя перебороть. Чувство лени обычно появляется, когда вы испытываете чрезмерный стресс или слишком долго работаете. Существует множество полезных советов и уловок, которые можно использовать, чтобы избавиться от лени. Например, составить список дел, послушать мотивационные беседы или поставить перед собой достижимые цели. Но когда речь идет о депрессии, депрессия – это не выбор, и это определенно не то, от чего можно просто избавиться или преодолеть, чтобы вам не говорили другие люди. Депрессия – это серьезное психическое заболевание, которое необходимо лечить с помощью профессиональной помощи и при необходимости медикаментов. Часто депрессивные эпизоды могут повторяться на протяжении всей жизни, поэтому могут потребоваться месяцы терапии, чтобы помочь вам справиться с ними. Второе – вы не можете поднять себе настроение. Часто ли вы испытываете чувство необъяснимого одиночества, грусти и безнадежности? Вы постоянно чувствуете усталость, и у вас редко бывает энергия? Возможно, вы чувствуете себя подавленным и удрученным по непонятным причинам. И ничто из того, что вы делаете, не может поднять вам настроение или улучшить самочувствие. Ни сон, ни комфортная еда, ни уход за собой, ни веселые посиделки с друзьями, кажется, не способны поднять вам настроение. Когда вы боретесь с депрессией, даже занятия, которые вы раньше любили больше всего или время, проведенное с близкими, не помогут вам почувствовать себя лучше. Номер три. Вы потеряли интерес ко всему. По данным Американской психологической ассоциации, заметное снижение интереса и удовольствия от деятельности является одним из признаков депрессивного эпизода. Так что если вы обнаружили, что изолени потеряли мотивацию и интерес ко всему, включая школу и работу, то это верный признак того, что с вашим психическим здоровьем что-то не так. При депрессии вы теряете интерес к своим увлечениям и эмоционально отстраняетесь от окружающих. Вы предпочитаете оставаться дома и лежать в постели, ничего не делая большую часть дня потому что вы просто не можете найти в себе силы заботиться о чем-либо. Номер четыре. Вы не можете функционировать так, как раньше. Чувствуете ли вы, что ваша лень выходит из-под контроля? Вам стало слишком тяжело с ней справляться? Мешает ли она вам на работе, в школе или в личной жизни? Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, то, возможно, вы имеете дело с депрессией. При диагностике депрессии психологи обычно рассматривают 4D-аномалии. Это отклонение, дистресс, опасность и дисфункция. Так что если ваша лень делает вас дисфункциональным, существенно мешает вам выполнять повседневные задачи и кажется постоянным препятствием в вашей жизни, то, возможно, пришло время обратиться к специалисту по психическому здоровью. Номер пять. Ваша лень ничем не спровоцирована. Зачастую лень проявляется как промедление и может быть вызвана целым рядом различных причин. Некоторые считают, что чувство лени отражает недостаток самоуважения, в то время как другие утверждают, что оно вызвано отсутствием позитивного признания со стороны окружающих. Это также может быть связано с недостатком дисциплины, самоконтроля и интереса. Но как насчет депрессии? Что приводит к депрессии? По правде говоря, психологи этого не знают. Но одно мы знаем точно – она обычно не вызывается каким-то одним конкретным событием. Не всегда есть четкая причина, по которой может развиться депрессия. Так что если вы вдруг почувствовали себя подавленным, удрученным и неэнергичным, возможно причина в депрессии. И номер шесть – ваша лень – это не выбор. Наконец, но возможно самое главное, ключевое различие между депрессией и ленью заключается в том, что если лень можно изменить, то депрессию изменить не так просто. Если вы чувствуете себя усталым или немотивированным, вы можете сделать что-то, чтобы изменить это. Вы можете отдыхать, проводить мозговые штурмы, искать вдохновение и пробовать различные хаки продуктивности, которые помогут вам выйти из депрессии. Но с депрессией все не так просто. Это не то состояние, из которого можно просто выйти. Когда у вас депрессия, вы не делаете выбор, быть в депрессии или оставаться в ней. На самом деле, пациенты с депрессией часто испытывают чувство вины, стыда и беспомощности из-за своей депрессии. Никто из людей с депрессией не делает это просто для привлечения внимания. Психическое заболевание гораздо глубже. Можете ли вы соотнести себя с какими-либо признаками депрессии в этом видео? Если вы или ваши знакомые испытываете серьезные симптомы депрессии, не медлите с обращением к специалисту по психическому здоровью и получением помощи.